Для того, чтобы составить персональный гороскоп, требуется натальная карта, которая представляет собой схему звездного неба на момент рождения человека. На такой схеме расположение планет и аспектов между ними, знаков зодиака, сетки домов и других объектов у каждого человека будет своим. Для построения натальной карты в режиме онлайн, можно воспользоваться бесплатными сайтами. Плюс данного способа в том, что не нужно устанавливать никакие дополнительные программы. Откройте любой поисковик и в строке поиска сформулируйте соответствующий запрос. Нажмите Enter или кнопку «Найти». В зависимости от того, какой поисковик используется пользователем, справа может располагаться кнопка «Искать» или «Поиск». Также кнопка может быть представлена в виде значка «Лупа» или «Стрелка». Из списка предложенных результатов выберите один из вариантов, нажав по соответствующей ссылке. После того, как выбранный сайт загрузился, следует перейти к форме для заполнения. В зависимости от сайта располагаться такая форма может на этой же странице либо нужно будет нажать на дополнительную ссылку. Наименование такой ссылки может быть разным. Например, рассчитать натальную карту, натальная карта онлайн, создать новый гороскоп и прочее. Также на разных сайтах формы для заполнения могут немного отличаться, поэтому далее рассмотрим подробнее основные поля. В поле имя обычно вводится имя натива. В данном видеопримере рассматривается вымышленная дата без принадлежности к конкретному человеку. Поэтому вместо имени введено словосочетание «Натальная карта». После этого, следует ввести дату и время рождения натива. Если точное время рождения неизвестно, то следует поставить галочку в поле «Космограмма». Если же все поля даты и времени рождения заполнены, то данный элемент формы следует оставить без внимания. В поле «Место рождения» необходимо выбрать страну. Для этого следует активировать соответствующее поле, кликнув по нему мышкой и найти нужное наименование в предложенном списке. После выбора страны автоматически появляется новый элемент формы – город. Если натив родился в Москве или Санкт-Петербурге, то наименование города можно выбрать без поиска, так как они обычно располагаются сверху списка. Если натив родился в крупном городе или населенном пункте, то сначала из раскрывшейся формы нужно выбрать область или край, введя примере это Амурская область. И далее в следующем появившемся элементе формы выбрать искомый город. В видеопримере это город свободный. Что же делать, когда в списке нет нужного населенного пункта? Для этого в форме для заполнения обычно предусмотрен либо поиск по наименованию, либо по географическим координатам. Рассмотрим оба варианта. Чтобы найти населенный пункт по наименованию в поле поиска следует начать вводить первые буквы названия, и обычно сайт автоматически предлагает один или несколько вариантов. Иногда нужно ввести наименование полностью и нажать на значок лупа. В виде видеопримере показан поиск деревни Новая Нива. Далее следует выбрать необходимый элемент списка, нажав на него. Если в списке не отображается искомое наименование населенного пункта, то следует воспользоваться элементом формы, в котором предусмотрен ввод географических координат для определения положения любой точки на Земле. Для того, чтобы узнать координаты города, следует открыть поисковик и в строке поиска сформулировать соответствующий запрос. Далее ввести координаты в форму для заполнения. Если поле для ввода географических координат нет, то следует выбрать близлежащий крупный город. Для этого следует открыть географическую карту и посмотреть название этих городов. В приведенном видеопримере это Славковичи, Остров, Пожеревицы или Псков. Далее вернуться к заполняемой форме, выбрать один из них из списка, или найти его по наименованию, как уже было показано ранее. Часто в форме для заполнения предлагается выбрать систему домификации. В приведенном примере выбрана одна из популярнейших систем в западноевропейской астрологии, неравнодомная система Плацедуса. После того как все поля формы заполнены, нажать на кнопку построить натальную карту. Наименование такой кнопки может быть разным, например, создать гороскоп, рассчитать натальную карту, сформировать и прочее. После этого в новом окне появится натальная карта, сформированная по заданным вами условиям. Иногда в одном окне с натальной картой можно увидеть дополнительную информацию, например, лунный и солнечный день, управителя дня и часа, ближайшая новолуние, полнолуние или затмение. Положения планет и куспидов могут быть вынесены отдельно. А аспекты планет показаны в виде таблицы. Подробнее о том, как разобраться с основными элементами натальной карты, смотрите в виде элементы натальной карты, ссылка на которая будет размещена в инфобоксе.